Здравствуйте! Вы смотрите программу «Неделя спорта». Я ведущий Роман Блинков, как обычно, в это время на телеканале «Универтв». И, как обычно, годная подборка новостей из мира студенческого и мирового спорта. Прямо сейчас для тебя смотри внимательно. Первым на очереди сегодня очередной матч студенческой волейбольной лиги Республики Татарстан. 13 апреля на своей площадке сборная Казанского федерального университета принимала своих главных конкурентов по турнирной таблице, а именно сборную Поволжской академии физической культуры, спорта и туризма. Арсений Каримов с подробностями о данном матче. В начале встречи между сборными Казанского федерального университета и лидерами студенческой волейбольной лиги сборной Поволжской государственной академии физической культуры, спорта и туризма команды показывали равную игру, несмотря на то, что гости считались явными фаворитами этой встречи. Команды шли нос к носу, но при счете 6-8 сборная Поволжская академии взяла игру под свой контроль и позволила федералам до конца сета набрать только 4 очка. Первый сет ушел в актив гостям 25-12. Второй сет команды Казанского федерального не смогла начать так же бодро, как первый. Тренер команды гостей, в отличие от тренера сборной КФУ, не стал прибегать к заменам и выставил на вторую партию стартовую шестерку, что принесло результат. Промежуточный счет 3-12, и вот уже инициатива плотно перешла к ребятам из Поволжской государственной академии. Несмотря на попытку хозяев перевернуть игру, федералы выдали хороший отрезок и сократили отрыв до пяти очков 13-18. Лидеры чемпионата довели партию до победы 25-16. Третий сет прошел уже за явным преимуществом фаворитов встречи. Сборная Поволжской государственной академии физической культуры, спорта и туризма сразу захватила инициативу и уже в середине партии имела 6 очков преимущества – 10-16. И затем уверенно довела встречу до победы, позволив сборной КФУ до конца партии набрать лишь одно очко. Как итог, 25-11 в сете, 3-0 в матче. Софья Чугунова, Арсений Каримов. Неделя спорта. Продолжаем. На этой неделе сборная КФУ и Поволжки помимо волейбольных баталий мерились силами спартакиаде вузов Республики Татарстан по мини-футболу. Владислав Сергеев подробнее о последнем матче данного чемпионата. Турнир по мини-футболу среди вузов республики Татарстан подходит к своему логическому завершению. Играют команды Казанского федерального университета и Поволжской государственной академии физической культуры, спорта и туризма. Всегда приятно играть против такой сильной команды. Поволжская академия сильный соперник, они уже какой год выигрывают чемпионат среди вузов по мини-футболу. И как видно, игра против фаворитов турнира федералам дается нелегко. Академия спорта не без сопротивления обстреливает ворота соперников. Первые минуты матча вратаря Гафу спасает штанга. Пары минут спустя с передачи Данила Костылева гол забивает Тимур Хакимов и открывает счет. 1-0. Впереди команда Академии спорта. Далее ситуация Куфу снова нерадужная. Два гола. Окончание первого тайма 3-0. Лидирует Академия спорта. Перерыв. Разбор полетов. Далее второй тайм. КФУ пропускает четвертый гол, но не безответный. На ошибках Академии игрок Куфу под номером 5 Константин Трояк забивает гол и открывает счет для своей команды. 4-1. Второй тайм носил чисто психологический характер. Игроков регулярно ловили на жесткости. На спортивной агрессии КФУ и Пагавсид совершили не одну серию атак. КФУ реализовал один мяч, Пагавсид – три. Последний седьмой был защитный как автогол. Достаточно команды равные. Игра была нелегкая. Но я рад, что мы выиграли добились положительного результата. Мы выиграли первые две игры, но потом у нас получилось спать и четыре подряд мы проиграли. Так что до призовых мест мы сегодня не дотянули. В прошлом году мы были третьими, сейчас, видимо, будем в лучшем случае, наверное, пятыми. По итогу матча 7-2 победу держала сборная по Волжской Государственной Академии физической культуры, спорта и туризма. Владислав Сергеев, «Неделя спорта». Турнир завершен, и теперь я вам предлагаю обратиться к турнирной таблице чемпионата. Увы, за поражение сборная КФУ в итоговой таблице остановилась на пятом месте. В активе федералов 6 очков. На первом месте сборная Поволжской Государственной Академии физической культуры, спорта и туризма. У них 18 очков. На втором месте сборная Энергоуниверситета. 13 очков в их активе. Бронза у сборной КНИТУ -КИ. У них 9 очков. В воскресенье в спортивном комплексе «Бустан» состоялась последняя товарищеская встреча в рамках спортивной весны Казанского федерального университета. На этот раз играли в мини-футбол. Кто выходил на поле и каким получился данный матч, расскажет Софья Чугунова. Настоящий спортивный праздник состоялся на заключительном матче фестиваля Спортивная весна КФУ 15 апреля в спортивном комплексе Густан. Трибуны на тысячу мест были заполнены до отказа, а перед началом встречи выступила сборная Казанского федерального пакетина В Перерыве игры были первокурсники с номером фэнтези. Трудностей особо в плане организации нет. Мы как бы, это опробовали. Еще в прошлом году, то есть организацию этих соревнований. Вот. Ну и постепенно мы оттачиваем значит, саму систему. Значит, и на мой взгляд, все лучше, и лучше, и лучше у нас проходят эти мероприятия, вот. поддерживает около Тысячи студентов присутствовало, поддерживали, эти трибуны болели. И спасибо вам. самим участникам соревнований, показали очень хороший футбол. Ну, мероприятия эти удаются. И по баскетболу мы в Униксе проводили соревнования между выпускниками и студентами. То есть соревнования уже проходят на хорошем уровне, студенты болеют, это очень нравится им. Вот. Ну, я думаю, что мы будем продолжать в следующем году тоже такие циклы мероприятий, которые в вносят свою лепту в формирование корпоративной культуры университета вот, в плане взаимодействия сотрудников, преподавателей и студентов. На этот раз выясняли, кто сильнее мини футболисты Сборная студентов КФУ против выпускников и сотрудников нашего вуза. Первый тайм начался с гола Дениса Давыдова. Однако за ним последовал ответный мяч от выпускников. Счет сравнял Ренат Мингалей. Выпускники заметно сбавляли обороты и пропускали соперников к воротам. Студенты не стали упускать момент, и связка Давыдов-Бертран забила два мяча. Но на этом голевое шествие студентов прекратилось. Любые попытки продавить оборону соперника заканчивались фалами. Опыт взял верх. Дубль на счету у Рината Мингалеева. Заключительный гол в ворот студентов был в исполнении капитана Алексея Фомичева. Второй тайм остался за сотрудниками. Реализовал контратаку Адель Гайнуддинов. Студенты же продолжали фалить и в конце концов заработали пенальти для своего вратаря. Со счетом 3-5 победила команда сотрудников и выпускников. Ну, по игре вы понимаете, что у нас команда э, наших выпускников, я имею в виду, опытная. То есть мы много играли вместе и до сих пор некоторые играют на первенство города, на первенство республики. То есть команда опытная, команда поигравшая на уровне города, республики, а против нас играли молодые ребята, которые учатся сейчас в университете. То есть им, я думаю, не хватило чуть-чуть опыта. Мы в первом тайме игра была равная, я считаю, но во втором тайме мы чуть-чуть добавили, соответственно, ну опыт берет свое, я считаю. Ну и это. Добавление, так сказать, сыграло нам на руку, и мы победили. Я считаю, заслуженным. Софья Неделя спорта. Итак, фестиваль «Спортивная весна» Казанского федерального университета подошел к концу. И по этому поводу у меня сегодня в студии гость, а именно ведущий специалист Департамента молодежной политики Казанского федерального университета Максим Гаврилов. Максим, тебе добрый вечер. Здравствуйте. Большое спасибо, что ты пришел. Итак, поговорим мы сегодня о данном фестивале. И первый вопрос. У меня такой... В чем смысл данного фестиваля? Ну, смысл фестиваля «Спортивная весна» Казанского федерального университета – это связать э, сотрудников и студентов, выпускников нашего университета, поднять корпоративный дух, политику самого университета, э, возможность передать опыта сотрудников и выпускников нынешнему поколению студентов, показать то, что э, Казанский университет и вообще студенчество – это лучшее время в жизни человека. И выпускники, они не забывают родной университет, они возвращаются сюда с радостью, с большим желанием. И уже что когда следующее подобное мероприятие возможно будет. И с большим откликом мы вот увидели отзыв от наших выпускников. Но Выпускники охотно идут да, на такие мероприятия? Да, и как и выпускники, так и сотрудники. Они всегда готовы провести вот такие игры со студентами. Это приятно и для них, и потому что всегда приятно сыграть с молодыми, попробовать себя на их уровне. Не всегда получается, конечно, выигрывать у сотрудников с выпускниками, когда иногда студенты получаются сильнее, иногда сотрудники выигрывают, значит, студенты видят, где им надо еще прибавить, потому что они молодые, есть куда расти, есть где прибавлять, и опыт, конечно, тоже играет большую роль. А вот смотри, сборные студентов, которые принимали участие на данном фестивале, большая часть из них – это те ребята, которые также участвуют в чемпионатах. Волейбол, футбол, баскетбол. Но меняется как-нибудь как состав? То есть... Да, в этом году мы, вернее весной мы слегка изменили формат от mm -hmm. того, что было у нас осенью. В так именно в фестивале Спортивная весна принимали участие студенческие сборные команды университета по видам спорта. Это mm -hmm. именно те команды, которые представляют наш Казанский университет в соревнованиях спартакиады вузов Республики Татарстан и других э, соревнованиях. Если осенью это были студенческие команды институтов, победителей mm -hmm. спартакиады нашей университетской, то сейчас это именно студенческие сборные. И Мы изменили формат соперника, то есть это сборная команда сотрудников, преподавателей и выпускников. Если раньше это была просто сборная команды сотрудников и преподавателей, теперь mm -hmm. к нему прибавились выпускники нашего Казанского университета. Mm -hmm. Mm -hmm. А для сборных студен... студенческих это хорошо или плохо? То, что у них а, в их и так достаточно плотный календарь, вклинивались еще игры... Внутривузовские. Товарищеские, можно так я сказать. Думаю, что, что или, же, это... или же тренеры делали так, что они на этих играх пробовали кого-то нового? Я думаю, что это можно только оценить как положительный опыт. Потому что, во-первых, игра не носила mm -hmm. какой-либо соревновательный дух. Она, она все-таки была товарищеской. И несмотря на упорную борьбу, наличие многих фолов, э -э все обошлось без травм. И ребята получили колоссальный опыт, потому что они сыграли против выпускников, многие из которых по-прежнему играют в, ли... студен... в различных легах mm -hmm. города Казани по виду спорта: это волейбол, баскетбол и мини-футбол. И студенты увидели, где, где, им, где они могут прибавить, или где им надо чуточку себя остановить, потому что у нас в этом, в этом фестивале дважды студенты победили сотрудников и выпускников. Mm -hmm. То бишь, они показали свой класс, и я думаю, то, что это всем только пошло в плюс. Максим, большое спасибо, то что ты пришел сегодня к нам на программу. Друзья, спасибо я напоминаю, вам. Вам, что сегодня у нас в гостях был ведущий специалист Департамента по молодежной политике Казанского федерального университета Максим Гаврилов. Еще раз большое спасибо. Спасибо, что пригласили. И на этом все, друзья. Вы смотрели программу «Неделя спорта». Меня зовут Роман Полинсков. Еще увидимся. Пока-пока.